Здравствуйте! Сегодняшняя тема нашего ролика – это сбраживание. Само по себе сбраживание – это, в общем-то, как-то и несложная задача. Для этого необходимы дрожжи и вода. Есть один момент, который нужно учесть. Сбродить нам необходимо как можно быстрее. А от чего это зависит? От дрожжей и от воды. Умоляю вас, не используйте хлебопекарные дрожжи, если вы готовите виски – Приобретите вискарные дрожжи, это придаст какой-то букет аромат вашему напитку. Пекарные дрожжи передадут в вонь и продукт будет невкусный и неинтересный. На скорость браживания влияет, конечно же, дрожжи. Если вы приобрели какие-то старые дрожжи, то, конечно же, бродить будет значительно дольше. Это не очень правильно. Но эта задача очень простая. Приобретайте хорошие дрожжи. А вот вода, в воде надо обратить особое внимание. Сейчас многие российские самогонщики используют для брожения обычную воду из городского водопровода. Да, в ней может оказаться много хлора, и дрожжам тоже будет очень тяжело ее переработать. Но есть один простой выход. Нужно отстояться этой воде сутки, и тогда все будет замечательно. Очень часто спрашивают, сколько использовать на определенный объем воды дрожи не надо заморачиваться нужно просто открыть инструкцию производитель там все четко разъяснил и не надо от этого отклоняться тогда все будет хорошо да хотел коснуться еще одной темы это скорость сбраживания. ну да я уже сказал о том что наша задача сбродить как можно быстрее нужно увеличить гидромодуль до 1 к 5 или 1 к 6 и тогда процесс пойдет значительно быстрее Вносить дрожжи необходимо при температуре сусла ну, примерно 25-30 градусов. Больше я бы не рекомендовал, потому что существует опасность сварить дрожжи, и тогда они у вас совсем работать не будут. Меньше можно опуститься до 20 градусов, но скорость брашивания здесь будет немножко пониже. Прошло 4 дня, мое сусло отбродило, но за это... Время произошел ряд атмосферных явлений, которые доставили мне серьезные неприятности. На второй день, после того как я поставил наброжение сусла, налетел сильнейший ветер и свалил мою столетнюю ель. В последующий день налетела такая серьезная гроза, какую я не помню, уже лет двадцать. У меня сгорело несколько электрических приборов. Вот сейчас занимаюсь тем, что восстанавливаю их. Ну, а сейчас приглашаю вас настраивать самогонный аппарат на первую перегонку. За четыре дня брага отбродила практически полностью ну вот, наверное еще осталась единичка, но э, это уже смысла ждать когда перебродит, нет, Не Не необходимо. необходимо производить перегон, перегон я делаю себе на кухоньке. К сожалению сегодня уже будет 30 градусов. Всем обещают, что будет очень жарко. Но что делать? Сейчас тут будет температура дня следует. Видно, что брага наша высветлилась. Это замечательно, когда мы делаем напиток для застоля, когда мы делаем самогон. Но в данном случае нам это не подойдет. Нам необходимо, чтобы в перегонный куб. Попала часть дрожжей. Я говорил о том, что не надо использовать хлебопекарные дрожжи для изготовления основы для виски. Они создадут вонь и невкусный букет у продукта. А надо использовать вискарные дрожи. Вот они придадут некую изысканность продукт. Как это сделать? Я раньше переливал, а потом значит, с собирал ту гущу, немножко, да, которая на дне лежит. Но так можно очень... Сильно ошибиться и переборщить. Мне понравилось, как делает Евгений Богачев. Евгений предлагает перемешать немного сусла, чтобы поднять дрожжи и там, сколько есть, мелкого солода со дна и перелить в куб. И вот это, наверное, правильно. Подходящего ничего не оказалось. Вот воспользуюсь кухонной утварью. Не очень удобно, но ничего. Заполнять емкость куба больше, чем на три четверти не рекомендуется. И в том, что соды брови имеют свойство пениться. И если мы получим прызгал нос, то это будет испорченный продукт. Перегонник делаю на тарелчатой колонке. И э, пока не собираюсь приобретать э, аламника, особенно и нет. Считаю, что достаточно вполне э, иметь медный дефлегматор. Первый вот. перегонник я делаю мы называем его режим подстил то есть я не делаю крепления и не подключаю дефлегматор мне скажут, что тарелочки какой же это подстил я считаю, что тарелочки идут аромат придут я считаю, что этот небольшой дефлегматор делать свое медное дело подачу воды я буду осуществлять на основе холодильник снизу дефлегматор подключать при первом перегоне я не буду, при втором для при первом перегоне я не буду отбирать ни головы, ни хвосты. Моя задача как можно быстрее отобрать весь спирт-сырец из браги. Единственное, я буду осторожен, когда начнется процесс закипания. В этот момент вот и возможен брызгал нос вот сюда. Для этого я убавлю в половину мощности плиту. Как только начнется процесс, потихонечку я добавлю и все будет идти хорошо. Ну вот мы приближаемся к тому моменту, когда должен начаться отбор. Значит, температура после 70 как-то в раз очень быстро идет вверх. Вот. Сейчас 81 градус. Я в данный, на данном этапе включаю воду и убавляю до 1200 мощность нагрева. Чтобы не получить брызга у носа. А теперь внимательно следим. Обратите внимание, что стекло начало запотевать. Это свидетельствует о том, что колонна начала прогреваться. Вот сейчас отходить от аппарата нельзя ни в коем случае, ни на секунду. Ну и вот начался отбор, пошли первые капли. Отбираю спирт-сырец в пластиковой бутылке, потому что такого большого количества свободной тары у меня сейчас нет. И не страшно, сутки постоит в пластике, переживет. Теперь можно медленно повышать температуру нагрева, но не спешить, сразу же включать опять на максимум ни в коем случае нельзя. Ну вот, температура в кубе 98,3. При температуре 98,5 я заканчиваю перегон, поскольку дальше все очень трудно и не совсем целесообразно. Вот, итог подведем. То есть сейчас уже видно, что первый перегон нам дал 7 литров. Таких перегонов у нас будет, я так думаю, 5. Итого это 35 литров спирта сердца. Когда будут закончены все перегоны, я сделаю сомер спиртуозности продукта, который получился. И мы начнем делать дробную перегонку вторую. Дробный перегон он немного сложнее первого перегона. Наша задача отобрать головы. В моем кубе сейчас 30 литров спирта сырца, 30 градусного. Вот. Выше не рекомендуется градусность в кубе держать, поскольку это и опасно, и разделение на фракции будет происходить сложнее. Но примерно около 80 градусов я, как правило, убавляю температуру нагрева до 1200 градусов. И жду, когда пойдет повышение температуры в колонне. Так, барботаж пошел. Температура в колонне уже 60 градусов. Жду голову. Количество голов отличается от количества голов, которые я отбираю при изготовлении обычного белого застольного самогона. А в обычном порядке я отбираю 10 9-10% голов, а чтобы виски было ароматнее, я убираю 5, максимум 6 процентов голов. Ведь виски это тоже ароматная составляющая. Так, вот пошли головы. Необходимо регулировать а, температуру нагрева, либо подачи холодной воды, чтобы вот так вот струйку не срывалась. Вот примерно вот так вот должен процесс идти отбора голов. А в моем случае мне необходимо отобрать 500 миллилитров ровно 500 миллилитров. Ну, это, эта процедура, она длительная, необходима выдержка. Ну и, конечно же, при отборе голов нужно доверять своим ощущениям. Обязательно нужно пробовать растирать головы на ладонях. Если будет в продукте ощущаться отчетливое содержание ацетона, то отбор голов нужно продолжить. Ни в коем случае нельзя прекращать. Сейчас я попробую. Это дело на нос ну, уже замечательный хлебный запах поэтому баночку с головами убираю и начинаю отбор тела запахи сейчас будут более приятные и не такие резкие Ну вот, подошел к концу мой перегон, я немножечко сюда добавил хвостов, почему? Потому что хвосты это ароматная составляющая, которая так же как и головы очень нужна для нашего будущего продукта, нашего ароматного виски. Сейчас я включу на полную мощность нагрев и буду отбирать хвосты. Головы с хвостами я соединяю, они мне еще пригодятся. Мне еще необходимо сделать еще один перегон для того, чтобы набрать продукта на мою 20-литровую бочечку. Вот так.